Так, сразу скажу: получил я этот польский сталкер бесплатно. Чужое. Халява. Взять, взять. Чему я очень рад, так как ценник с 2000 с гаком за такую игру весьма кусачий. А пощупать темную лошадку очень хотелось. Просто денег нет. И не зря я вам скажу: весьма интересный, хоть и сырой проект от поляков занял меня на несколько вечеров и дал возможность окунуться в некое подобие очарования того самого сталкера. Ну что стоишь? Отходи, я не кусаюсь. Мягко говоря, нехватающая с неба звезд графики выглядит безбожно устаревшей, господи, или даже недоделанной. Картинка игры позволяет без особого энтузиазма передвигаться по локациям и собирать лут и выполнять тривиальные задачки. Для небольшой польской студии такое качество картинки, конечно, можно простить. Я работаю на как и все. Но иногда черепная коробка так и хочет отрыгнуть глаза, например, в моменте вызова использования портала, который представляет собой плоскую вагинаобразную текстуру зеленого цвета, родом из 2005 года, расползающуюся на весь экран. Конечно, вы можете сказать, что портал ни разу не похож на женской лоно, но откуда мне знать? Я же геймер, девичью половую систему я видел только в своих потных фантазиях. Ой, что-то я отвлекся. В целом, абсолютно все эффекты будто выползли из мезозойской эры. Например, брызги крови во время тихих убийств похожи на какую-то красную харчу, а модельки, анимация персонажей также ни разу не ведьмак и даже не киберпанк, богающие модельки ботов с неестественными формами. Это у него бронеплиты. Или он так рад меня видеть. Залезающие друг на друга текстуры будто пытаются спрятаться от стыда из-за участия в этом польском сталкере. В некоторые моменты доходит до того, что модельки просто не могут прогрузиться. И все эти недостатки неплохо прикрыты самым бесячим в этой игре размытием движения, которое криво выглядит, мешает играть и совершенно, к сожалению, не отключается на консолях. Ну еще плюс-минус, это вертикальная синхронизация страдает на консолях и постоянно э, происходят небольшие артефакты во время того, как ты кручишь своей башкой. Причем придирки качества весьма обоснованы с точки зрения цена-качество, так как в ценовой категории в 2000 с гаком есть довольно интересные и более технологичные Ghost Runner, Monster Shell, не очень удачный ремастер Крусис, переиздание второй мафии еще довольно большой список того, что можно купить на 2-2,5 деревянных. Но в этом списке нет игр с духом сталкерства, из-за чего игра хоть как-то привлекает внимание, причем Именно на сталкерство, а точнее на бомжевание с Огнестрелом, и сделан основной упор игры. Отдельно отмечу: сами локации, на которых приходится выполнять роль боевого бомжа. И этих локаций немного. Но авторы постарались их сделать максимально разными, хоть у них это и не очень хорошо получилось. При этом сохранили общий дух зоны, что является большим плюсом. Все ключевые точки на этих локациях имеют несколько очевидных, а также малозаметных подходов, куча различных лесенок на крыше, спусков в подвальчике, дыр в заборах и прочего в духе онлайн шутеров, позволяющих передвигаться не только по тропинкам или по кустам, но и выстраивать более сложные моменты. Маршруты. Правда, чаще всего эти маршруты вообще не нужны. Быстрее и проще передвигаться строго вперед к цели на пролом. Основная часть, кстати, игрового процесса состоит как раз из вылазок в зону для поисков ресурсов и полезной для прохождения информации или выполнения сюжетных задач. И благодаря тому, что локации небольшие и их немного, то за прохождение получится облазить их все и собрать все заначки и секретики. Кстати, я как заметил, тенденция именно небольших локаций не с небольшим количеством именно активностей является уже скорее плюсом, чем минусом, так как игроков сейчас заваливают совершенно ненужными и неинтересными активностями, которые выполнять не хочется. Но нужно для получения какой-нибудь платины или еще чего-то. Но я что-то опять отвлекся. Как вы уже поняли, игра разделена на две части. Первое как раз таки исследования различных районов зоны, которые я и говорил. В которых нужно как заправский бомж, пылесосить каждый уголок, забивать инвентарь полезными и не очень ресурсами. Причем с первого раза собрать все не получится. Есть на локациях места, куда можно пробраться только на более поздних этапах игры, получив нужную экипировку, грубо говоря, прокачавшись. Экипировку, кстати, можно и нужно прокачивать, создавать броню, оружие, специальные боеприпасы, аптечки и прочее, прочее, прочее. Кстати, видов оружия и брони не так уж и много дробовик, пистолет, калаш и пара энергостволов. Немного увеличивает разнообразие арсенала модификация пукала, которая реально ощутимо влияет на поведение оружия. И получается так, что обычный калаш может быть почти снайперская винтовка, как собственный револьвер, или пулеметом. Или же оставаться обычным калашом. Вроде все довольно просто, но так гармонично, что мне очень пришлось по душе. Но вернемся к геймплею в зоне. Причем, если ты умираешь, то часть своего инвентаря ты можешь потерять. а чего ценность прокачанных предметов довольно высока в первой плане игры. Да и вообще ценность от предметов в этой игре намного выше, чем во многих других играх. И это реально, я считаю, огромным плюсом. Также на вылазках приходится сталкиваться с туповатыми и подслеповатыми вооруженными силами болванчиками, которые чаще всего ходят по двое или по четверо, по одному и тому же маршруту, которые иногда даже пытаются быть эффективными, но сказать, что они навязывают хоть какую-то конкуренцию нельзя. Ну еще есть какие-то мутанты, которые либо тупо на пролом идут в ближний бой, или терепортируются за спиной, или их плюются какой-то радиоактивной харчой, которых также довольно легко разбирать. Кстати, убивать врагов не так интересно, не только с точки зрения, что враги довольно туповаты и простоваты, но и с той точки зрения, что сама по себе стрельба не вызывает никаких эмоций, она неприятна, она просто есть. То есть ты просто стреляешь, уничтожаешь врагов идешь дальше. Ничего. Интересного в этом почти нет. Просто тебе нужно избавиться от препятствий перед собой, поэтому ты стреляешь. Если бы можно было обойтись без стрельбы, то в основном бы я играл, наверное, по стрелсу и без стрельбы. Но иногда хочется по Шурику зачистить локацию, поэтому берется автоматическое оружие, и быстренько расстреливаются враги. Скорее всего, это связано с тем, что довольно плохо реализован звук стрельбы в игре и довольно нехорошо или плохо э, реализована именно сама отдача и поведение оружия в игре также баллистика, но в целом стрельба есть стрельба. После расправы над безнадежно обреченными их также можно лутать. Также по истечению какого-то времени очень интересный момент в зоне ухудшается условия. Появляется цвета, музыка в виде молний при сопровождении грома. И если вовремя не нырнуть в родливую текстуру телепорта, то можно схлопотать по самые помидоры от черного сталкера, который также пытается телепортироваться тебе за спину и уничтожить. Звучит, конечно, интересно, заманчиво, но на деле достаточно просто. Можно забиться в угол и дождаться неприятеля, который неизбежно появится прямо перед прицелом. Замечательно, поразительно, гениально. Кстати о прицеле. Мне лично очень понравилось, что стрелять в игре можно только прицеливаясь. То есть сначала зажимать триггер прицела, а потом поливать врага свинцом. Хотя объективно решение спорное. Стрельбу от бедра никто не отменял. Но здесь ее почему-то нет. Ну и вернемся к основному игровому процессу. Чернобылиты во время вылазок можно создавать несложные приспособления для крафта необходимых предметов. Типа тех же аптечек, патронов, ловушек и прочего. Но есть еще и плюшки типа модификаторов. Среды, которые влияют на условия внутри локации То есть можно увеличить э, время пребывания на локации до появления черного сталкера Уменьшить количество зомбарей или как они там называются Этих радиоактивных монстров Тем самым, ну, немножко менять условия в локации Но не сильно ощутимо еще одна интересная плюшка среди механик игры – это психологическое состояние персонажа. К сожалению, реализация этой плюшки тривиальна. При убийстве врага, чем ближе и кровожаднее ты это делаешь, тем больше ты впадаешь в безумие. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Как только состояние падает до нуля, ты начинаешь получать физический урон. Никогда такого не было, и вот опять. Из интереса в игре реализовано так называемые глобальные изменения зоны. В зависимости от активности игрока, рода выполнения задач в локациях может меняться активность аномальных или вооруженных сил. И это очень круто. В некоторых сюжетных заданиях есть решения с необратимыми на первый взгляд последствиями, которые вроде как меняют мир игры и реально меняют ландшафты какие-то определенные там, здания. Например, самый первый спойлер это то, что. Тебе дадут выбрать или уничтожить огромную антенну или ее оставить в покое и когда она будет уничтожена соответственно на карта немножко видоизменится. изменится а именно называется обломками антенны но об этом ты узнаешь если купишь игру Такие вещи дают иллюзию вариативности и реиграбельности, но тут есть одно интересное но и одно интересное решение, а именно смерть игрока как механика. И это определенный плюс игры, так как после смерти ты не загружаешь сохранение, а попадаешь в тюрьму или в некий астрал, в котором ты можешь менять принятые ключевые решения в игре. И это я считаю очень круто. Вторая часть игры это бытовуха на базе. Обустройство в берлоге выполнено на удивление просто, но со смыслом. Все, что нужно, это тупо заставлять свою берлогу всякими предметами интерьера, начиная с обычных табуреток, заканчивая сверхтехнологичными станками для производства энергоброни. Причем у берлоги есть различные показатели, типа радиационной безопасности, энергообеспечения, удобства и прочее, прочее, прочее, прочее. Из чего и следует, что в этом режиме вообще нет бесполезных предметов. Каждый влияет на определенные определенную статку берлоги и при обустройстве своего бомжатника выбирая из нескольких категорий интерьера нужно соблюдать баланс иначе без света станки не смогут работать и ты не сможешь создавать какие-то себе вещи а недостаток удобства или плохое качество воздуха будет негативно влиять на продуктивность или здоровье главного героя и союзников кстати да одной из основных задач в игре является поиск и рекрутинг союзников для выполнения главной цели а именно поиск Милфы в красном платье с последующим гангбейнгом. Но это не точно. Помимо основной цели, которую выполняет главный герой, союзником можно перед каждой вылазкой также давать задания. Просто разговаривать с ними, получать от них ключевые задания и в придачу еще учиться у них новым навыкам. И даже такая мелочь здесь прикольно обставлена. Так как по лору главный герой военный ученый, который, конечно, сдавал нормативы ГТО и умеет стрелять, но не выживать в анормальной зоне Чернобыля. И тут как раз напарник его учат уму-разуму. Звучит довольно глубоко для простенькой игры от поляков, не правда ли? При этом все это играется не напряжно и просто, местами конечно даже глупо, но все же гармонично. Ну а теперь пару слов про сюжет. Он подается изо всех источников, которые есть в игре. Начиная с кат заканчивая персонажами, флешбэками, записками, уликами, фотками, событиями в локациях и всем-всем, что ты видишь на своем пути. Исследование сюжета буквально играется как собирание какого-то пазла. Расследование, реально. Центральная сюжетная ветка заключается в поиске невесты главного героя, и от него буквально отрастают арки событий, происходящих в Чернобыле в момент пропажи героини, в настоящий момент. Вполне живые, побочные персонажи также отрастают от этой центральной сюжетной ветки. Причем все происходящее в игре поначалу кажется каким-то хаотичным бредом, никак не связанным с центральным сюжетом, непонятно где какие персонажи ценны. Поэтому чем дальше играешь, тем больше узнаешь о происходящем вокруг, тем больше хочется играть и узнавать о компаньонах и о сюжете. Более того, игра регулярно подкидывает небольшие неожиданные сюжетные поворотики, вводит каких-то новых персонажей и до конца непонятно, кто из них важен, а кто в итоге так чистый проходняк для массовки. Благодаря всему этому, игра кажется чуть шире, чем от нее ожидаешь. И вообще у ребят получилось сделать так, что мне, как игроку, интересно распутывать этот клубок загадок. Пытаться узнать скрытую мотивацию соратников во время болтовни на базе между миссиями. А они, кстати, реально прописаны так, что ты невольно начинаешь или доверять им, или нет. Каждый диалог построен так, чтобы ты постоянно чувствовал, что твой собеседник что-то договаривает и самому решать. Не договорил, том что-то серьезное или наоборот какую-то мелочь, типа забыл смыть в туалете, из-за чего проходить игру хочется дальше и узнавать больше подробностей о происходящем вокруг, узнать кто такой черный сталкер, что тут за секретные разработки вел главный герой, кто украл невесту главного героя, откуда появились мутанты и так далее и тому подобное. Но, как я говорил выше, две с лишним тысячи за нее я бы ни за что не отдал. А вот стимовские 500-600 рублей вполне терпимая цена для нескольких вечеров в ожидании Stalker 2. И несмотря на все придирки к механикам, графике и прочим, прочим, прочим вещам, которые я здесь описал, я очевидно примкнул к почитателям этой игры и получил больше удовольствия, чем негатива от прохождения этой игры. Ну а на этом я вас перед вами откланиваюсь, заканчиваю этот обзор, а вы ставьте лайки, пишите комментарии обязательно ниже. Всего хорошего, пока.